Первые недели после рождения ребенка молодые родители находятся в некоторой растерянности. Как подступиться, как ухаживать за новорожденным? Малыш кажется таким хрупким и незащищенным. На самом деле в уходе за младенцем нет ничего сложного. Просто поначалу вы будете делать все это не совсем уверенно. Но со временем умывание, купание, массаж и прочее станут для вас привычными процедурами и будут доставлять массу удовольствий и вам, и ребенку. Итак, приступим к утреннему туалету. Сначала ватным тампончиком, смоченным в кипяченой воде, протрем личика малыша. После сна глазки ребенка могут закисать, поэтому их тоже нужно протереть ватными тампончиками. Обязательно от наружного края глаза к внутреннему. Для каждого глаза мы берем отдельный тампончик. Носик тоже нужно почистить, и лучше всего для этого подойдут ватные палочки «Джонсонс Бэйби». Если вы заметили, что кожа вашего ребенка имеет склонность к сухости или на ней образуются корочки, протирайте такие места специальным детским маслом. Оно увлажняет кожу, хорошо впитывается и не препятствует естественному дыханию кожи. Кстати, масло Джонсон'с Baby подойдет как нельзя лучше, потому что его можно использовать как в течение дня, так и после купания, когда оно особенно эффективно. Иногда на коже малыша появляется раздражение или сыпь. Неприятно, но ничего страшного. Смажьте эти места специальным детским кремом, который создает защитный барьер против излишней влаги и естественных выделений. В то же время не препятствует свободному дыханию кожи. Как видите, пока в процедурах нет ничего сложного. Если вы еще не совсем поднаторели в этой нехитрой науке и делаете все достаточно медленно, ваш малыш может устать и капризничать от того, что ему приходится долго лежать в одном положении. Ну что ж, для разнообразия переверните кроху на животик. Дальнейшие процедуры можно продолжать и в таком положении. Чтобы не было опрелости у ребенка, используйте детскую присыпку.